А бы не было арты по кустам и рощам, Жить бы стало хорошо, и играть попроще, Не стояли бы и тяжелые в за врагом, а Пошли бы танковать набивая фраги, а Пошли бы танковать набивая фраги. И поехали бы с Т, Рашем по зеленке, Да и Маус не стоял скромненько в сторонке Не летал бы нашел Шалте, словно угорелый А спокойно бы светил, занимался делом А спокойно бы светил